идем на тренировку длинная тренировка вообще имеет какой-то романтический подтекст система заросла из самых эффективных упражнений поделять ног на турнике для пресса очень-очень хорошо. 13 пятнадцать повторений, 4 подхода, этого два раза в неделю вполне достаточно. И боковой приз также, вися на турнике, поднимая колени. слева левой боку и справа боку. Кстати, сегодня занимался не на оранжевых турниках, а на красном турнике. Стрит-спорт таким логотипом только логотипы почему-то висят вверх ногами а где-то вниз ногами где-то вверх ногами здесь нормально вот. площадка предназначена больше для кросфита очень так как матовой краской покрашены турники очень удобный хват Но я вот не знаю как при выходе или скользящих движениях на нем надо будет летом попробовать наша оранжевая площадка заснеженная, тропинок еще нет. Кстати, хорошие персчатки. Mm -hmm. Ой, с дневными пальцами, очень удобно резать. для лета может быть хорошо для зимы вообще не так все происходит полностью все рассказывает так что лучше матовое